Чан, Держись, я сейчас подлатаю. И смей. Не сделаю, как ты хочешь. Ребята! Сюда идет злодей-великан. Мне надо остаться с Шигараки. Ида, забери Качана и Старателя. Да. Сперва расправлюсь с этим раненым. Но все же они сильны. Потоп Нендеры! Возгорание! Мне нужна безоговорочная победа. Что прикажете дальше? Что с тобой стало? Интересно, сколько я продержусь, когда больно даже дышать. О, и что ты здесь, Даби? Грубо. Не надо меня так называть. У меня ведь есть прекрасное имя. Тоя. Простите, что помешал. Я... Ты Тоя. Герой номер один старатель, мой отец. Но я думал, что семья меня узнает. Как жестоко. Ты не рассказывал Мидори из бакуга Тоя. Тоя это... На данный момент я убил более 30 невинных людей. Когда-то старатель жаждал силы. Я появился на свет из-за эгоистичных мечтаний отца. Меня бросили и забыли. Вот только я ничего не забыл. Это непростительная ложь. Я живой! Вот тебе неоспоримая правда, папа. Я записал видео со своей историей и сейчас. Оно проигрывается на телеканалах и в интернете. Как бы мне тебя помучить? Как испортить тебе жизнь? Но тут ты неожиданно стал героем номер один! Пока болтал с детьми, почувствовал семейные узы, да? Прошлое не стереть! Что посеешь, что и пожнешь! Идем станцуем в аду. Что скажешь, папаша? Давай пойдем вместе. Да, Спасибо, что дожил до этого момента. Старатель. Я ведь искал тебя. Старик. Я упорно верил, что ты жив. Прошу, шевелись. Защити. Потом с этим разберешься. Сверху. Простите, что задержался. Бэс Джинс Сегодня возвращается к работе.